Давай давай давай я дам Дам флешку Давай ты флешку да. больше поздно Заходите заходите блядь Я фаст играю хейпанда игра играю. Стоп, стоп стоп стоп За бунтом а -а -а. за бунтом за бунтом Куда? Куда? За бунтом Града пошла! Хорошо Рисую Кот? Кот рисую Все хорошо по Подвал оба под. <свят> Блять. А. -а, -а, -а! а, -а, -а! Рождения, а. Это скилл. Могу наебать либо даже Раунд начал Бомба взята. Пойдем, Божки, дайте сразу на поляну. поляну? Дал, подумал... да, заходите сразу через божь. Заходите, заходите. Граната пошла. А смог Осталось дал. Инж должен блядь и авики открывать Я умер. А они. А а? ресы. Эй, не да, пойду за Эй, ресы да? Блять. и на еще еще. На на на там жить. Все бойцы Очень противника дайс. убиты. Мы победили. Установите бомбу. Двоечку надо играть. Пусть четверо вверх, четверо вверх. Пусть и пас. Начал себе взята. Четвером... А, их вверх. Да. Осталось? Я флешку дам подал. Давайте на их респу я смог да. налево, дам, нет, двойку, да, Нет, какой нах на их респу на двойку конечно. Да, да, да, нормально, нормально. И на двойку сейчас. Я уже упал отсюда. Тихо. Уходите, уходите, уходите на двойку, пожалуйста. Они в двойке станут. А Ты блядь. Леса, Леса, Двойка, блядь. С двойки взрывают. Э, на один нет никого. Ты блядь. А зачем на вы можете выбрать, Нахуй вы прыгаете спрыгнули, вы ебанутый, сказал на двойку спрыгните нахуй. Сука, блядь. Сука, блядь. Блядь, не скинул. То же самое делайте, блядь, на двойку спрыгните нахуй. А ВП останьте наверху. Пожалуйста. Да можно было на респу спрыгнуть, смог налево откинуть и уйти на двойку. Не надо а было. ДЛП, блядь, не надо вообще. было единицу идти. То же самое делать. У меня слышите вообще? Слышно. Да. Граната! Осторожно, Блять, я не попал на. Поднимай Давай. быстрее, быстрее, поднимай. Ну, поднимай. Пусть вышел на еще, на еще уже, на ничего а Сука, я... подними дальнего, Опа. дальнего, дальнего взял выход здесь Я Все там все там хаешку киньте там медик убитый Ой! хаешку там реснутые убитый. найс взорвал они сейчас что резать будут тихо да блять, блять, блять, блять, блять, блять, блять. А хороший клан мы Слушайте, победили. Да, пиздец, да. Взорвите один из объектов противника. Пойдём двойку, медводи самому наверху. Раунд начался, бомба взята. Моменту море, моменту. Клей моменту. Стой там, да, ну заходи, заходите, заходите. А, ночка такая. Я Нет, смотрю ночка. респу, респу смотрю. Разменим а, я, я эту, если начну, респу спаяться, на чего я вообще двойку отдалил. Поднимай мед, поднимай мед, поднимай. Tag. а вы тупые! За понтом, за понтом. да. да. думали, что ты тоже тупой. Вверх, суковского. Вверх, вверх, вверх, Нычка, нычка, нычка. Блядь. Блядь. Дот блядь. Бери, бери, бери, бери. Шампи, ты ж там говорил, у тебя нет там вся хуйня. Не, я, я, ну, я а это не ты говорил? Я говорил. Куда я... встречать надо? Раунд а кумбу убил, Можно запушить вообще? Не надо пушить ничего. Просто так. Далеко. Квад смотрите тихо. Зарвал ладен. убил, убилка. А, бля, а, а мне пиксил его убил. Бил. Бачки, бачки, бачки, два ВП. Еще. Поставь трубу на мой Арт, у него... Блин, Не, не, не, так быстрее умеется. Пошел фарм. Никого не видит. Сука, Ска? Защитите стратегические объекты. Два купочка на True Heart I на ID. Раунд начался. Спину играем, если что. Mm -hmm. Играем в паст спину. Охуйна, все просто спину бабим. А если они на сверху ушли? КВ много. Блять, меня убивает дура, ебаны. Лэнд, бленд, бленд, план. Вверх убил. Лэнд. Пацаном дается. Блять. Спасибо. Ох. Поднимай, Блэдь. поднимай, фаст. Я выиграю, пожалуйста, минус 4 дау Мы выиграли. Бля, минус 40 Э, короче, палец. Мне наверх. Объект. Я выиграть, Раунд начал Раунд начался. Ну он, а остальные 2-1-2, короче. Два? Не-не-не, не за что. Скал 2-1-2. двойки. Убил инж... Ой, блядь, авик на кумбе. Как я туда даю? А, вверх играет. Верху убил, верху Тихо. Убил, убил медика, нахуй. Граната! Чего граната! нахуй? Ссылку мне в пикселе ебану в голову нахуй. А где его резну? Нарезки, нарезки. По-моему, подвал, подвал можно, есть. Можно, можно, можно, можно, можно, меня понять. Это на два, это 22. Забей там, забей там, блядь, забей там, блядь, забей там, блядь, забей там, блядь, забей Чего? Нахуй? Пизда. Я тоже резкий. За плантом. Мечка, нычка, нычка, нычка был. Или ты убил? Нычка. Да. Ну, бля, нычку Время, время, какой ресы. Ну играйте фасто. Не успел. Не бля. надо было рез. Говори, нычка, сука. Его... Короче, а. Просто не надо было резать. Нет, пойдемся на подвал, нет. Остальные идите на два нахуй. Враги бомбу. Раунд Можете упор просто встать занять. Да, да, да. Раунд Трухакс. Почему, <свят> а Ну, потому что ты слабый, наверное, поэтому с тобой никто не играет. Блять, ты Тихо, это два. Это не два, смотри. Один, один смог дали. Ой, блядь. блядь! Все, все, все, слушай, Он что делает? Реса меня, резай меня, реса... Он реса. меня. Он меня он Мне вверх сразу, поезжаешь. Ибо... А. Убийцы... Эй, блядь, че да! Дисбаланс, на нахуй. Защитите стратегические объекты. Эй, сейчас все два, идите, все два. Слышь, а упак слова, один один. Аупаксол, один, иди, иди, иди. Я пойду на два. Ладно, пох. Ох, и больно. Я зриц по себя. Вон, нету, нету, да, нету. Пойдем спину. Я ж бо максимально. Идите, блядь, бездуйте, бездуйте. смотрю в поле справа. Убил верх. Бля. Ставят план. Бомба установлена. на еще, на еще. меня, меня еще да было медика поднимать лучше. А, у нас 20 секунд, народ надо идти. Бомба успешно обезврежена Победа за нами. Установите бомбу возле одного из объектов. Ходи палец на один. Раунд начался. Бомба взята. убью не, не пикает. Вы отпустили скорее всего может заходить я респу взял там но желательно медик может залезть желательно может на пункту блядь блять блять блять блять блять блять блять блять блять блять блять блять блять блять блять на я дерево, на дереве раунд. есть алиса, бейте а, у них меры нету пусть сейчас Верх, вверх, пусть вверх я вам подал смену вверх и дропаемся на два. А, а я с спорника зайду нет, я пойду сам я на с спорника Пойдем я с тобой у меня блэк вот все равно не толпы блядь Давай прыгаем. На двойку еще. Подожди, пока. Нет, со мной останься. Входим. Ну блять, входим. Тут да, двое? Один слабый. В... Еще, еще нет, а под поди, поди, поди, Где ласт? У меня вроде. Двое, двое, двое. Два, Два мне да, досталось, что не говоряшь что. Всегда они на один были вроде. Где поднять? Стой. Спина не. Слабо сунул, слабо Осторожно, граната! Зарвалось. Я смотрю, я смотрю, смотри левую сторону, левую смотри. Левую слышится. Иди, Очень. Да епа! Просто я ебум. Сегодня я ибун. Сегодня меня прыгают. Все... Тем более они прокинуты гранатой были моей. Спари, спари, спари, спари, спари, спари, спари, выходит. спари, спари, спари, спари, спари, спари, спари, глупый стоит. Поднимай, поднимай, поднимай. на углу. А, <свы> <свы> а, блядь, <свы> начал бомбу, да. Кажется, ну... блядь, ну... А, блядь, ну когда ящики я тебя убил. Просто стойте, просто стойте. Убил я его. Хорошо. А да, Блядь, дуган. А, тупой. Блядь, я ебал. Он бегает, а бегает он, поляну, поляну, бегает. Идет на поляну, на поляне, на поляне. ёб твой матч сейчас спастенет. Блядь, в пунту. Слева. Разрушили за нами. Установите бомбу возле одного из зданий. На двоих кузерах. Подворх. Халдовус играйте. Я открою вам. Халдовус играйте. Не, не, не, не топайте на двох. У нас медик летит куда-то. Тихо. Блять, он слышит. Даже вы затопали нахуй за полицей. Какая наивщина. Сын не ебаный сынки а где он был пипи он за панто ой блин захол долся убьет не если вы стоите спасибо блять ну выйдите нахуй на двоих ключей ебанут нахуй мы ебанут ребята да, и нет мы думали это тоже двое сыска да, да, да. града пошла Раунд выиграл. Хорошо. Команда врага уничтожена. Защитите стратегические объекты. Раунд начался. Ну, что будет двоечка вашей ставки? Граната! Граната пошла! Каждый день слышу. Куда заходить? ква ка ка ква, ка ка ка на нож, на нож посади его, на нож посади. Бля, ка ка на нож, на нож. На нож, Сука, и тогда. Ой, бля. Мы выиграли, раунд. Сука, я не разбит. Жалко, что своего убил. Было бы двадцать семь фрагов. Да ебать я там троих своих потом... убил. Серьезно? Да, третий тур, блять, вас за бустер 21-17 играл. Вс, давайте. Пари. Жесткий бустер. Спасибо за победу, братуха. Не за что. Давай.